всем привет дорогие друзья сегодня у нас на канале будет обзорчик интересной такой темки на которой можно подзаработать бабла типа как бинарные опционы но намного поинтереснее как вы видите это все больше заточено под мобильник потому что с компас этой херней сильно не поклацаешь не особо удобно с мобилы будет поинтереснее в общем в чем заключается суть прыгает курс биткоина как на опционах есть линия допустим однаминутная получается поэтому блин по трафику да и пятиминутная прошка называется здесь и что мы с этого имеем то есть мы допустим выбираем на повышение графика на повышение ставим, вот сейчас, допустим вот сейчас он уже взлетел поэтому кто его знает куда его лучше ставить. ну вот я парочку стал сделал 2 доллара 4 доллара 1 доллар Сейчас вот обновим, да, и как вы видите, баланс аккаунта пока что у нас в плюсе. Все замечательно. Возможно, сейчас начнется это все расти дальше. Давайте попробуем зарядить еще одну ставку. Так, она попросила нас пока остановиться с этой движухой. Разберемся чуть позже. Ладно. На главной странице что мы здесь наблюдаем мы наблюдаем то что мы сейчас уже плюс 12 процентов от баланса сделали выводятся бабки в принципе легко это наподобие как э, сайт сделан как старые иксами да что бабосики заводишь они там крутятся вертятся с процентом потом выводишь но здесь намного интересней здесь ты не просто вкинул бабки здесь ты должен еще сидеть класть эту херобору и смотреть что у тебя потом получится также здесь еще, помимо этого всего, есть, получается, группы сигналами, как здесь правильно торговать. Звучит, конечно, круто, но сомнительно. На самом деле. Ладно, регистрация здесь, на самом деле, очень простая. Взяли, как обыкновенно, там, мыло вкатили, зарегистрировались, все. Начинаем заниматься движухой. Бабки вкинули, темка работает. Так что, я думаю, с этим проблем никаких не возникнет. Социальные сети, тут все это имеется, там, твиттеры, шмиттеры, э -э телеги. Можете пообщаться с собеседника, который точно так же будет торговать. Возможно, потом скооперируйтесь вместе и будете торговать. Ладно, эвенты какие-то непонятные. Не знаю, зачем это нужно, но, как по мне, лучше всего это просто по вот этим линиям расторговочку устраивать. Так, ладно, давайте все-таки зарядим бабосик. Куда ж мы его зарядим? Что вы думаете? Я думаю, пойдет, наверное, уже вниз. Поставим и десятку. Все, десятка у нас в ожидании. Через 27 секунд у нас эта тема должна зайти. Как вы видите, у нас 10 баксов с баланса слиняло. Ждем. Оно сейчас, походу, пойдет вверх. И мы папки просрем. Ну, ладно, бывает, ничего страшного также пятиминутная тема ну мы будем пока по одноминутной минутной теме короче кружить здесь бонусы какие у нас бонусы регистрируемся рефералочка позвали друзей бабосик заработали все ссылки у вас все сохранились все замечательно все прекрасно также здесь прорисовано как это уровневая рефералка работает также всякие там торги и тому подобное положить бабки максимально просто нажали там допустим 20 баксов, да, платить сейчас, все, выбираем BIP 20, TRC 20, просто закидываем дальше на кошелечек, все, бабки зашли, точно так же бабки выводятся, никаких проблем. Закинули, поторговали, бабки вывели, то есть при правильном подходе можно очень быстро заработать, но точно так же очень можно быстро всрать. Как вы видите, у нас еще одна позиция зашла, опа, у нас уже 121 долларик, так что все замечательно. Ладно, ребята, на этом у меня все, поэтому пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.